С вами Исаков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня обсудим тот позитив, который поступает на фондовый рынок, обсудим ситуацию вокруг TikTok, да, что сделал Трамп и как он действовал предыдущие несколько лет в отношении Китая, ну и, конечно, обсудим итоги Battery Day от Tesla и как рынок на это среагировал. Ну а перед началом нашего видео напомню, что если оно вам нравится, не забывайте ставить лайк и ваши вопросы оставляйте в комментариях. Также нажмите на колокольчик, чтобы получить уведомления о добавлении новых на видео. Итак, важно начать с общего экономического фона, потому что мы практически весь сентябрь видим коррекцию, об этом мы говорили, то, что год выборов сентябрь, октябрь может быть не самым позитивным для рынка, но ну, он таким является исторически. Но тем не менее сейчас поступают данные от ФРС, от Паула, от Мнучина. О о том, что есть определенные подвижки во первых вчера было сообщение о том что идут переговоры о помощи, о помощи для компании на сумму порядка 600 миллиардов долларов, и также продолжаются переговоры относительно дополнительно стимулирующих мер, здесь должны именно республиканцы и демократы договориться о новом пакете помощи, я напомню, что финальная дата это 30 сентября, к этой дате должно быть принято какое-то решение, потому что если это не произойдет, то уже многие госучреждения останутся без данной финансовой помощи, и это чревато, особенно на фоне второй вспышки коронавируса, которую сейчас мы с вами наблюдаем. Но в целом рынок отыгрывает то падение, которое было. То есть сейчас уже европейские площадки торгуются в зеленой зоне а S&P 500, торгуются близко локальных максимумов вторника. Поэтому можем предположить, что сегодняшний день может пройти на позитивной ноте, что называется в зеленой зоне, и мы можем увидеть восстановительное движение по фондовым индексам и вероятность ослабления как раз американского доллара на этом фоне. Также важно как раз обсудить ситуацию, которая была вокруг TikTok. Собственно, здесь в статье, которая доступна на CNBC, представляется информация о том, что, да, Трамп благословил да, данную, данную сделку, то, что компания Oracle, компания Walmart будет принимать участие в обработке как раз данных, персональных данных жителей США. Но, как указывается в статье, то есть это уже не первая ситуация, которая идет вокруг Китая. Трамп уже делал, были определенные действия из компании компанией Broadcom, и с блокировкой компании ZTE и Huawei, то есть это все повторяется уже из года в год, то есть это было еще в 2018 году, собственно сейчас вот эта эскалация отношений Китая и США, она безусловно также влияет не самым позитивным образом на рынок, но пока вроде с этой ситуацией договорились, теперь еще вопрос, а пойдет ли на это Китай, и и за этим мы тоже будем обязательно следить. Ну и также из больших новостей, которые вчера были, это Battery Day Tesla, который проходил вчера. Но, как мы видим, Tesla... Котировки Tesla снизились да, после как раз данных выступлений И собственно здесь, чтобы подвести небольшой итог да, И дать самую а, значимую информацию То есть на Battery Day а, по заявлению Маска Предполагалось, что это будет революция в батареях Которая позволит удешевить и а, у, увеличить а, емкость использования данных батарей а, Как план, да, то есть как наверное итог всего выступления Было заявлено то, что через три года Tesla сможет выступ, выпускать а, полностью машины на автопилоте, которые будут стоить порядка 25 тысяч долларов, то есть существенно снизить производство. Также было сообщение о том, что увеличиваются продажи, да, планируется их увеличить в два раза в ближайшее время, и это, безусловно, было определенным позитивом, но, наверное, в моменте рынок не воспринял это позитивно. Скорее всего, на рынке может произойти коррекция, я имею в виду именно по акциям Tesla, ну а дальше уже будут ее дальше покупать, потому что в целом данные хорошие, Компания развивается теми темпами, которые необходимы. Поэтому за Tesla тоже будем следить сейчас, в моменте, пока она корректируется. Ну а теперь давайте посмотрим на рынки и посмотрим что сейчас происходит, начнем мы как всегда с валютных пар для того чтобы понять как раз в какой ситуации в какой точке мы с вами находимся и куда можем двигаться дальше по евро доллару, здесь мы находимся в области поддержки, которая сейчас выступает ну, таким областью поддержки, это отметка 1.1687, если мы сможем преодолеть данную область, которую мы видим на дневном таймфрейме, то конечно можем увидеть более затяжную коррекцию, можем прийти в 1.14, 1.15. Вполне вероятно, пока я для себя жду, сможет ли цена закрепиться вблизи этого уровня. И если это произойдет, то уже буду искать возможность как раз открывать сделки на покупку по евро по на продолжение роста. Но пока сейчас, вот уже сегодня мы видим, что все-таки евро находится в снижении. Сегодня мы торгуемся уже ниже минимальных значения, которые были сформированы вчера, поэтому динамика нисходящая по евро, пока продолжается. Ждем здесь остановки. Если она произойдет, то уже буду рассматривать для себя возможности. Входа. По британской валюте также нисходящий тренд усиливается, мы вновь подходим к области 1.26, сохраняется нисходящая формация, сохраняется нисходящая динамика, собственно здесь также большое влияние на британскую валюту играет ситуация вокруг Brexit здесь также еще есть дата 15 октября в которой должно быть определенное соглашение между Великобританией и ЕС о торговых пошлинах которые могут принять, могут не принять и вот здесь уже на этой ситуации будет также влиять на британскую валюту, но в целом с точки зрения технической картины мы видим переход в фазу снижения по данному инструменту поэтому с одной стороны конечно да, было бы интересно ее покупать да, и по текущим уровням, но естественно в тот момент когда появится сигнал на продолжение как раз восходящего движения но а, пока выглядит на а, смену тренда и здесь мы а, ну я для себя то есть рассматриваю оба сценария как а, искать возможности покупок а, да особенно если индекс S&P 500 развернется то есть это может также и а, подстегнуть котировки по британской валюте а, то здесь нужно будет смотреть ряд факторов но в целом и продажи здесь тоже уже имеют место быть а, поэтому за британской валютой а, остаемся наблюдать прямо сейчас ну конечно Конечно, покупать разумно, потому что снижение у нас продолжается. Сегодня мы, опять же, торгуемся в негативной зоне по британской валюте. Пара американский доллар, канадский доллар забралась на неплохие уровни для того, чтобы как раз ее продавать по тренду. Опять же, если тренд будет сохраняться, то здесь я по данной валютной паре позиции рассматриваю. С точки зрения часового таймфрейма а, выглядит довольно-таки неплохо, по крайней мере, пока мы не ушли выше а, максимума, которые были сформированы вчера. Если а, пара американский, доллар канадский пр пробьет минимум вчерашней торговой сессии, то отсюда я буду уже а, для себя а, рассматривать возможности продаж. да, То есть пока тренд у нас здесь сохраняется нисходящий и а, пока а, это не имеет смысл. Возможно, что это не приведет опять к снижению там, в области 1.29, 1.30, но а, по крайней мере скорректируется на 1.32 здесь вполне мы... Можем и вот данную ситуацию я буду рассматривать потом уже вероятно рассмотрю также покупки. Пока в целом мы видим такое небольшое замедление, то есть ну, такая же ситуация была и в июне, да, мы видели коррекцию, затем данное нисходящее движение у нас продолжилось. А по паре американский доллар, японская иена. Здесь мы как мы и говорили, дошли до целевых уровней, то есть область поддержки 104, от нее как раз мы сейчас отбиваемся, начинается восходящее движение. Опять же, если покупать, то покупки здесь идут контртрендовыми. Вчера мы смогли закрепиться выше как раз максимум 21 сентября, то есть это был сигнал на то, что начинается восходящее движение с точки зрения часового таймфрейма, но пока это контртрендовая стратегия. Здесь я пока в подобной сделке не вхожу. Соответственно, продажи будет иметь смысл вновь рассмотреть. При достижении уже локальных максимум в области 106, оттуда уже искать возможности продавать, опять же, по тренду, по той формации, которая сейчас сформирована. Австралиец продолжает снижаться, тоже довольно-таки неплохие уровни для того, чтобы зайти в рост, но пока коррекция сохраняется. Здесь мы видим область поддержки, которая как раз находится в области 71-12, от которой мы можем вновь начать волну роста, но пока здесь тоже ситуация выглядит похоже, что мы можем уйти на более затяженный коррекцию, вполне вероятно, что октябрь-ноябрь может пройти в виде коррекционного снижения, если мы закрепляем снижение этих уровней, то при уже формировании новых коррекций, новых ростов, я буду искать возможность здесь продавать, то есть сейчас уже идет, мы находимся на грани такой ситуации, когда тренд, который длился с апреля, может поменяться и по крайней мере на несколько месяцев мы можем уйти в нисходящее движение по данной валютной паре. Ну и в целом мы можем видеть коррекцию также и по индексам, в том числе и по индексу S&P 500. А с новозеландцем ситуация тоже довольно-таки похожа, здесь лишь та разница, что уровень поддержки находится чуть ниже, это был 64, минимальные значения, которые были как раз в августе. А фактически движение в эту область как раз дает неплохие возможности для того, чтобы купить. Но мы видим, ну фактически мы видим фигуру двойная вершина, то есть она не смогла обновить в локаль максимум и это тоже может быть предвестником разворота поэтому ждем если цена сможет закрепиться ниже области 6589 то вероятно на какое-то время нам нужно будет уже перейти непосредственно на сторону продавцов по данному инструменту то есть, в целом доллар может получить сигнал на укрепление золото очень хорошо корректируется уже сейчас торгуется на 1879 я для себя продолжаю искать возможности покупать данный актив но пока пока никаких сигналов на покупку не было то есть сохраняется нисходящая динамика. Соответственно, сегодня мы уже обновили локальный минимум. Была вероятность, что мы начнем рост сегодня, но этого не произошло, поэтому вполне вероятно, что можем уйти дальше и на 1850 и на 1800, соответственно, оттуда уже будем искать возможности покупать. Уровень поддержки, который здесь мы можем отметить, это движение как раз в область минимальной значения июля, это уровень примерно 1864 доллара за тройскую унцию, туда вполне вероятно можем прийти тех уровней уже могут появиться новые точки для того, чтобы присоединиться как раз в рост по данному инструменту. Индекс DAX сегодня делает попытки как раз восстановительного роста. Сегодня мы, ну давайте посмотрим дневной таймфрейм сначала, то есть мы дошли до области поддержки, общая динамика здесь все-таки пока сохраняется восходящая. О смене тренда я бы говорил в тот момент, когда цена уйдет ниже области 12203, то есть пока мы торгуемся выше данного значения, то покупки здесь ну, фактически остаются легитимными для себя их буду рассматривать. Сегодня мы закрепились уже выше локальных максимумов, которые были сформированы вчера, и я для себя поставил отложенный ордер. Опять же, торгую от риска, то здесь риск у меня 1%, поэтому здесь ну, вот минимальная цена, по которой я мог поставить отложенный ордер, это была область минимальной значения вчерашней торговой сессии. Если мы скорректируемся в эту область, то по DAX я бы вошел. То есть, если это будет, то эта позиция у меня будет открыта. S&P 500. Опять же, позавчера было самое, ну, нисходящее движение, которое здесь было, пока общая динамика здесь сохраняется восходящей, в принципе, коррекция, которая была у нас на порядка 10%, то же самое мы видели и в мае, поэтому вполне вероятно, что с текущих уровней, опять же, на фоне как раз финансовых показателей, ну, финансовое стимулирование, которое здесь может быть, могут цену толкнуть и дальше, поэтому здесь по S&P 500 я также для себя рассматриваю возможности покупок, да, с текущих уровней, но только после того, как появится сигнал на продолжение тренда. Соответственно, данный сигнал будет для меня заключаться в том, что если цена все-таки сможет переписать хай вчерашней торговой сессии и дальше уже при коррекции я буду искать возможности купить S&P 500 на продолжение роста. Опять же, буду, скорее всего, заходить небольшими объемами, скорее всего, менее чем одним процентом и по возможности наращивать как раз эту позицию уже следуя за трендом. А нефть марки Brent продолжает корректироваться, начинается сезон ураганов, уже есть определенные негативные данные, которые, безусловно, влияют тоже на ситуацию и вокруг нефти, поэтому сейчас пока находимся с точки зрения часового таймфрейма в нисходящей формации, ну а если мы посмотрим дневной таймфрейм, то мы тоже видим Попытки начала как раз нисходящего движения То есть тот тренд, который у нас начался с апреля Он а, постепенно иссекал, То есть фактически июль и август Были ну довольно-таки а, Неволатильными, а сейчас мы уже Видим, что а, нисходящая формация Здесь может сохраняться, Но, безусловно Это может сказаться негативно на акциях Несильных компаний, если вы держите их В портфеле, поэтому вполне вероятно, что коррекция На 35, на 33 Здесь может последовать, это я говорю по CFD на нефть марки а, Brent. А, ну, вот такая ситуация, чему? Текущему часу довольно-таки интересный э, сентябрь, да, довольно-таки насыщенно различные э, события, которые в мире происходят. Ну а мы с вами продолжаем за ними следить, анализировать и принимать решения. Всем спасибо за внимание, с вами был Сайков Роман, поставьте лайки, если вам понравилось это видео, вопросы оставляйте в комментариях. Всем спасибо за внимание и до свидания.